Меня зовут Сергей Гончаров, и сегодня я расскажу об одной из тем, на которой мои ребята при сдаче экзамена по обществу знаний чаще всего допускают ошибки и путаются. Это издержки производства. Так вспомним, что же такое издержки производства? Прежде всего, это совокупность всех экономических ресурсов, которые необходимы для производства товаров и услуг. Помните, что к факторам производства будет относиться труд, Человеческие ресурсы, земля, природные скопаемые и земельные ресурсы, капитал, транспорт, оборудование и денежные потоки. И четвертый элемент, в последнее время он у нас самый популярный, это предпринимательские способности. То есть знания и умения, которые помогают организовать нам полностью все эти ресурсы для достижения результата. Издержки делятся на два вида. Это постоянные и переменные. Стоит запомнить самое главное правило. Постоянные издержки – это те издержки, которые не зависят от количества или объема выпускаемой продукции. Это у нас страховые взносы, это у нас оклады сотрудникам, которые у нас находятся именно на окладе, это у нас с вами проценты по кредитам, это у нас аренда и другие какие-то обязательства, например, как коммунальные платежи. То, что независимо от производства, мы платим всегда. И переменные издержки – это те издержки, которые прямо пропорциональны и прямо зависимы от производства товаров и услуг. То есть это наше с вами сырье, наша электроэнергия, это с вами заработная плата сотрудников, которые находится на сделке, который непосредственно производит товары или услуги. А те сотрудники, которые получают зарплату, независимо от количества товара, это руководители, управленцы, менеджеры, они относятся к постоянным издержкам. Так что не запутайтесь на экзамене и на этом вопросе. Всего хорошего, если вам видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал YouTube.